Добрый день, уважаемые трейдеры компании e -Markets. На связи Роман Корнев и моя традиционная аналитика по торговой стратегии скальпинг Inter-Day. Сегодня необычный день. Я пью чай. А чай я пью, потому что у меня сегодня день рождения, поэтому можете поздравлять меня в комментариях. Чай я буду пить вот с таким трейдерским тортом, поэтому можете меня поздравить. И сегодня я подготовил вам несколько торговых инструментов, на которых мы можем заработать. Итак, Поехали! Итак, по евро-доллару у нас наметилась коррекция, поэтому ожидаю, что если цена подойдет к линии поддержки, то здесь в районе цены 0.9769 может быть покупать и зарабатывать на росте. Кстати говоря, все сигналы, которые я делал на прошлой неделе отработали в плюс, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, ссылочка в описании будет. Британский фунт. К американскому доллару также намечается коррекция хотя он сейчас в восходящем тренде но посмотрим у нас на этой неделе нон фарм укрепление доллара поэтому скорее всего пары все эти пойдут вниз И если мы пойдем вниз то здесь будет линия поддержки на которой можно будет зарабатывать на коррекции от которой можно будет зарабатывать в районе цены 1.1441 линия поддержки. И зеркальная линия поддержки в районе цены 1.1370. От них можно ставить ордера на покупку и зарабатывать на росте. Доллар канадец пока что в такой консолидации. Готовится к прыжку либо вверх, либо вниз. Но нам без разницы куда он пойдет. Важно то, что если он дойдет до линии сопротивления, от него мы можем продавать и зарабатывать на падение. Это в районе цены 1.3718. А если он пойдет вниз, то здесь в районе цены 1.3502 можем ставить... Ордер на покупку и зарабатывать на росте. Синими квадратами я отмечаю разворотные точки. Швейцарский франк, японская иена. На что стоит обратить внимание? Иена сейчас очень волатильно двигается. Вот прям такие сильные движения делает. И это хорошо. Это нам дает что? дополнительные максимумы и минимумы, на которых мы сможем построить линии поддержки и сопротивления. И сейчас у вас сформировались как раз такие две линии шикарные. И здесь можно будет также продавать около сопротивления в районе цены 150-174А или покупать в районе цены 146-801 и зарабатывать на росте. Также от них можно будет запустить моего робота. Кто смотрел мой канал, знает, что у меня есть робот. Пулла автоматически, он помогает нам торговать. Чтобы не сидеть, не следить за рынком, вы можете поставить робота на VPS сервер, и он будет зарабатывать за вас. То же самое и сделать сделки. Допустим, если вы хотите купить от линии поддержки, вы поставили отложенный ордер, он купил, и дальше он собирает прибыль по, по тренду. Если цена пойдет в коррекцию, он может усредить позицию или закрыть ее на том уровне на котором вы выставите чтобы не потерять депозит кому интересно переходите по ссылке в описании на мой канал там будет видео про робота австралийский доллар также движется вниз и если пойдет еще дальше здесь будет линия поддержки в районе цены 0,6257. от нее может быть покупать и зарабатывать на росте ну и давайте посмотрим еще канат канадец к японской это кроссовая пара которая сейчас тоже вот в связи с тем что иена сильно двигается сформировала две линии поддержки и сопротивления от которых можно будет зарабатывать. Линия сопротивления в районе цены 110-255 здесь продаем, зарабатываем на падении И в районе цены 106-244 линия поддержки, если дойдем до сюда, можно будет покупать, зарабатывать на росте. Также я подготовил аналитику по британскому фунту, к швейцарскому франку, по нефти, биткоину, золоту. Обязательно переходите ко мне на... Канал и там смотрите полный обзор. А сейчас давайте посмотрим новости, на которых мы можем заработать на этой неделе. В понедельник сегодня индекс потребительских цен по еврозоне, в 13 часов по Москве, традиционно повышается волатильность. Во вторник решение по процентной ставке австралийского центробанка. Здесь ставка увеличивается на 0,25%, поэтому ожидаем укрепления австралийского Доллара. В среду вечером нас ждет заявление ФОМС и решение по процентной ставке ФРС. Здесь изменение на целых 0,75%. Это очень существенное изменение, ожидая укрепления без того растущего доллара. В четверг также решение о процентной ставке в Британии. Здесь тоже изменяется на 0,75%. Поэтому ожидаем укрепления британского фунта. Ну и наконец в пятницу изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Традиционный нонфарм изменения есть. Оно уменьшает количество занятых. По прогнозу поэтому учитывая то что доллар может вырасти на решение процентной ставки эта новость она может выступить драйвером как раз таки технической коррекции ну и в это же время изменение занятости 1530 по канаде поэтому также ожидаем увеличения волатильности ну что вот такие новости у нас на эту неделю я пошел пить чай с праздничным тортом а вы зарабатываете на моих сигналах всем пока удачи